Я просто знаю Иван и Ник. Так, к ст что горку заберем, нет? Да, если я с ним поеду, то заберем. Не-не, я ст спрошу спрашиваю. Ну, Мы сзади справились. Попробуем. Поедете, нет, на гору. Поехали, поехали. Верфа. Ну поехали. Ну давай. Ты мне помочь? Давай, давай. контролируем я с Зимановичем оставлю потом подойдем э, почему ПТ-шка почему пт появляется на левом краю этой карты ВЗ, ты быстрее так, вы сюда на левом краю появляется эта карта я КД. Ребят, сейчас.. Чест... лку забирай, лка! Я на КД. Так, мужики, 20 секунд я вам помогу. Артой. А ты... Серый, я ухожу туда. Без девочка Где-то отсюда. Похоже по район. мне. Он надо дальше ребят. Так из ангара не <свят> разговариваю. АТ-шку я не вижу далеко, пока по горке работаю. Свечусь. Ёлка, переедет, переедет в краю, Дигас, молодец. Вижу, где Тут он, за камушком. Блять. Ой, ну что ж мы не проехали. Брат, на елку забрать, пока ты пятнадцать на наш елку смотри. Че, я на елку пойду подожить. Ну Но не новый год же, Шу Дейма. Девчонки выучи. Броня не пробита. Она похоже, и Танк уничтожен. А вот это, сука, мелкая. Бля, это как попадание на... Не что за бред, блядь? Попадание на... Не пробил елку. Зайди, лучше бы они забери шотного этого. Он мешает там ДТшка. А да, еще... ну что вы, парни, заберете эти здесь, нет? Или их тяжело это? там? Трое, трое их. Трое. А, все. Двухсекундная информация как мой говорит. все 77 кд, по-моему. Можете вкатывать на него. Раз и мелкие, блядь. Это магия шотного танка, блядь. Это пиздец, блядь. Я его не пробил, кстати. Так я о том же говорю. Долгой, сука, не пробил, ёлка в бок Или в жопу даже Вот МЛЕХа сейчас тоже, блядь, его сколько уже били, блядь все Крайслер, тихонько тяните сюда Браска, живи А, все тогда Браска иди на АТ-шку Она далеко дюхнет, не Хорош, молодец. Она уже стоит, где-то по мне стреляла. Там уже и стреляла. Вот это там, да. В свете. Mm. Да он в яме, он никуда не уехал. Сейчас Боря пере перекатается и заберет его. Только ему это покажите.